привет всем привет подожди раз два три чем привет сегодня мы будем дать челлендж снимать три да. маркера три <с> маркера <Harbor> да, сегодня у нас будет челлендж три маркера многие уже сняли и мы решили тоже снять этот челлендж да, но только я хочу предложить Um, видео Видео, ну мы снимаем видео Нет, я хочу предложить такое правило Рисовать Правила. мы будем Мы все мы будем. Да, мы будем рисовать, да, я скажу Мы Пишем правой рукой А я хочу предложить, чтобы усложнить этот Челлендж Разукрашивать левой рукой Нет. Да? да Но мы камили можем люблю... делать Поблажку, да, она маленькая у нас я а не умею. Я не умею. А есть Я не умею Евлию ум... <свят> писать. Ну поэтому и сложнее будет. Давай попробуем. Давай. Давай. Начинаем. Начинаем. А кто победит, выиграет Камил. первый приз, да? А, будете голосовать вы? Голосуйте, пишите в комментариях, кто из нас вы лучше справился, играли. да, лучше справился с задачей. Я или Мама или Камил? Да. Камила. И? Начинаем. Начинаем. Челлендж у нас будет с картинками. Из мультика Босс Молоко Сос. Да. Сейчас мы будем его старшего брата закрашивать. Кто первый будет выбирать у нас? Я. Давай. Закрывай. Как самая маленькая, надо закрыть глазки, закрывай глазки, я закрою Камиле глазки И Камила выбирает у нас три штучки, Камил Три маркера, раз, еще два, давай, два, и, и еще один Глазки только закрывай, честно Три, ух ты, все, у Камилы попался красный Фиолетовый. Фиолетовый, да, и желтый. У Теперь Богдаша. ячика. Теперь Багдаша. Да, закрывай глаз, перемешивай. Можешь? Да. Закрыт? Закрыт. Да. Давай. Честно. Раз, два, два и три. Богдаши зеленые. Фиолетовый и два зеленых. Попробуем, посмотрим, как получится. Теперь я. Перемешивай. Или давай я закрыла. Давай я. Давай, давай, я закрыла вот, да? глаза. А, ты мне глаз, ты закрыл. Хорошо. Сейчас. Да. Давай. Бегаем. Я пила. Я пила. Закрыла два. Вот. Нет, открыла. Надеюсь, хороший потомки. Три. Все. А, ну, пойдет. Хорошо. Камил у них Камила уже начала разукрашивать. Ну что, давай? давай, начинаем левой. Мы разукрашиваем левой рукой. Тяжело. Давай, я начала. Я начала. Да, и ты начала. Стой. Ну ладно. Нет, нет, нет, нет. Старайся. Поэтому я и говорю, что, чтобы усложнить, мы будем левой рукой рисовать. Левой Да. Камила у нас левая вот давай попробуешь тоже левую вот это ребенок спрашивает попробуешь нет ну давай правой тяжело но только начинает у нас утиллироваться все вот неудобно а кто-то сделал просто правый делал да просто правый Ай. Рисуй, рисуй. Себе смотри. А, Богдан на правую. Получилось. Да? А, я, я! Дырка получилась? Да. Мне получилась дырка. Да. Здорово. Да, кто быстрее? Да ну, Посмотрим сейчас У кого будет По мнению наших зрителей Лучше да. Забери да! свой зеленый Не зеленый Прибежал У меня красный Ты красный прибежал так, так. Нас цель не сделать верху в картинке, а нарисую, разобрать ее красиво. Я да. и мама Я и мама? Мама раскрашивает Я раскрашиваю угу. Да, да получается. У нас почему-то под маркером ну, Камила рвется бумажка, да? Никак не получается Тут только это Тут только это Субтитры <как> <как> рисунок и наши и зрители, наши друзья напишут. Вот напишу. Тебе напишут? Да. но ну, я надеюсь, что тебе напишут, что это самый-самый красивый столик. И вот Даша напишет, да? Да. А теперь напишут, да, да? Мне не напишут. Обязательно прям все закрашивать. Да? Я быстрее, я вот это еще закрашиваю. Да, у все Мои бабы все Мои бабы все еще закрашиваю, да? Ну что, покажем, что у нас получилось? Раз, два, три. Ба Мама глаза не нарисовала и нос. Да, У и меня нос. хоть вот. Нос и глаза. В общем, это мой рисунок. А это мой. Это Багдаша Да. Пишите в комментариях, кому чей понравился больше. Я еще руки хотела нарисовать. Да. Раунд Чу. два. Точно. У Камилы возьмем вот эти два маркера. Можно я тебе? Ты первый будешь выбирать? Да. Вторая картинка у нас будет гос. Молокосос. Твоя. Картинка. Моя картинка. И Камилу. Ну, Камила у нас делает, не торопясь. Челлендж у нее свой. Тебе ну, я. Вырисовываешь. Первый ты будешь. Хорошо, давай. Раз, два, три. Я мешаю, я мешаю, мешаю, мешаю, мешаю, мешаю, мешаю, мешаю, мешаю. Выбирай. <соцентричный птик> Что такое? <соцентричный птик> ну выбирай. <соцентричный птик> а вот же они стоят, давай. Нет никак, давай бери. Они убежали? Выбирай. <связать> Все. Три. Эй! Тебе понравилось, да? Тебе... Я такие и хочу. Давай, теперь я. Вот. Синий, красный и желтый, да? Давай, я его забрал. Давай. Давай, обещай. Давай. Я... Выбирай. <связать> Ай! <связать> Ай! Выбирь. Я тебя слышу. Ты, ой, Смотри. Да, оранжевый. А и и тоже хорошо. А тоже я хорошо. мой классный. Надо вот, быть классный. Пойдет? Ну что, начинаем? Начинаем. начинаем. Раунд Чувак. чу. Два. чу. Давай. Ой, чем же тебя тут разукрашивать-то? Да? Да. Ой! Ой, нет твоего баки. Да? Забрали? Да, собрать. Угу. А что тут здесь. здесь? Да, Есть? Да. Я дальше бантинки ботинки угу. будешь разукрашивать? Да. Да, хорошо. Давай, красоту надо нарисовать, да? Угу. Два, три, четыре, пять, шесть, восемь. 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, Ее не видно, да? Да. А да. потому что она разросла. Да. Ну Он разкрасил дырку? Да, да. Да. Вот так вот и, и хочет дырку получить. Угу. Да, угу. да, угу. да. Пусть я, да, я этим не матва. Да? Почти Это мне сложно. Сложно тебе? Какая красота получилась. Вот такой вот рисунок получился у Камины. И, бирда, и, да. и тоже дырка. Ты да. Да, Она очень старалась, что даже протерла весь рисунок. Ты теперь босса будешь раскрашивать, да? да? Да, я не хочу этого не хочешь Сокрывай глаза Ну, выбирай другие, пускай выбирает Давай. Я быстрее, я быстрее, я почти уже закрасила, смотри Кто быстрее? Кто быстрее? И аккуратно должно быть Что же тебе сделать зеленым? Ладно, у нас волосы будут вот оранжевые Прям как в Индии, да. Паша, ты потом вот так. Ого, много. Ты все у нас забрала, да? нам что разукрашивать? А? Чем нам разукрашивать? Ты нам потом дашь? Так, спасибо. Маленькая помощница, да? Да. Конечно, помощница. Да. Обязательно. Она какая-то маленькая. Маленькая. Да. Ты маленькая. Ты не маленькая, ты большая. Да. Большая. Да. Все? Нарисовал? Я да. Я быстрее был. Там да, быстрее был Даша. Справился? Ай. Ух ты, круто! Показываем? Показывай. Показываю. Вот что у нас получилось. Показывай. И у да, меня. Вот ты. мой. Да, вот мой. И Бесу. вот это был Даша. Вот. И вот, да, еще вот такие вот красавчики у нас получились. Но я еще не все. Ты еще не все? Ты еще будешь закрашивать? Да. Да. Вот, да. Угу. да. Красиво. С дыркой во Ты даже ухо ему разукрасил. О, круто. А где ухо? Ухо? Вот такое ухо. У тебя синее, у него трехцветное. У нас раунд 3 я догадался красивую. при Мы будем теперь девочку разукрашивать да да да да да да я да да да да да да да Я Ищем, <плес> дай, <где? свят> Ага, я лежу, я слышу, слышу. Раз. Ну, я широкую убираю, я же за чуть-чуть Да, я не убираю. <свят> не голова, это пошел. Три, все, я выбрала. Три. Будешь ты у меня ярко. Давай, дай. Раз. Раз. Два. Подумай, Голубой, фиолетовый и синий. А у меня красный. Красный, да. Камил, и ты, и ты. Выбирай. Тебе будем выбирать? Мясо, мясо, мясо. Мясо, мясо, Раз, два, три, один. Ой, что там все пошли? Камил, что еще? Садись. Я у меня Классный. Так, красный коль. Вот. У нас не вывели красный, мы почему-то все всю растопорцию красную, простым просто завершить с цвет. Начинаем. Раз, два, три. три. Начали. Начали. Ну, подвинься. <смех> Я как ущита, чтобы я ничего не успела, ничего не Скинь. Скинь. какой. И что же тебе сделать-то, что же тебе сделать? Не знаю, как начать. Такие оттенки этих почти все? Я это синие волосы, у меня будет розовый Можемый? Да А у меня два У тебя красный? Ну, белый Ой, я пахнет? Надо мне меня рисковать! Вообще да. Да, он еще детек обижает. Да, деток обижает? Да. Деток нельзя обижать. Да, они хорошие. Все хорошие, хорошие. Давай, и я хорошие. ты хорошая, конечно. Все детки хорошие и красивые. Да, и тащила. Я это силы. Да. Красный? Да. Да, вот, все и, и, все, и все глаза. Здесь синий глаз. Здесь красный глаз. Да. я закончу. Закончу? Не буду книжки вот. Ч, что, есть то Ну что? Ты будешь показывать свою картинку? Да. Да, будешь показывать свою картинку? Да, да, да, да, да, Та -та -та. М -м -м. Нарисовала, да, да, да, да, да, а, понравился а меня... челлендж опять Обязательно. Ну, а еще по Мы, потому что другими картинками еще снимем, да? О, oh, я вспомнил. Мы покупали раскопки. Раскопки? Ну, мы, мы покупали раскопки. Я увидела. Вот, И там мы раскопали такую фарфону. Фар фар да. И теперь там живут. Вот. О-о-о! <с> <с> <с> Все друзья, всем пока. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И... И ставьте колокольчик. И ставьте пока. лайки. Пока-пока.